Что такое миг по жизни? Это капля на лету, это взмах крыла синички, это ландыш на ветру. Это миг, когда дождями умывается земля, миг, когда весна приходит, где проталина тонка, миг, когда луга, как в сказке, вся в цветах твоя земля. Ты любим, и в сердце ласка, в этом радость бытия, все подарком в этом мире, первый крик. И первый шаг, первый вдох И первый выдох, крик души И мамы взгляд Миг, где мы приходим с Богом познавать Сей мир Век живем, но миг уходим Мы к Отцу, где рай один Мы по жизни в этом мире Только странники судьбы Любим, верим и страдаем И не ждем другой судьбы Миг надежды нам дарован Человеческой душой Без надежды ты закован В своих комплексах порой Ты взгляни на мир иначе Суть от Бога, ты пойми Мать, отец, сестра в предачу И душа Творца внутри Окунись в огонь заката Растворить в восходе том Будет все в тебе как надо Миг любви дарован он Память вечно будоражит Наши слабые умы Чувства наши, словно краски, Где художником лишь ты Нарисуй себе картину, Где по жизни доброта, Где весна и рай едины, Где, конечно, ты и я